Сами по себе, неважно какого цвета. У меня цветовая гамма. Она вся представлена, все это цветовое решение. Начинаю вязание с первой часть, с красной. Это красная часть. Беру красный цвет. Пошли вязать.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 Провязываете два ряда разделителем и вывязываете ту часть, которую видите у себя в табличке. Прошли по кругу вязания, провязали все детали. Осталось их соединить. Надеваете лицом к себе первую часть, набросовывая нити. У нас, помните, была бросовая нить, открытые петли, надевайте на открытые петли, заворачиваете завершающую часть.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 Подвигаю все иглы в переднее положение, поднимаю язычки, проверяю, что они все поднимаются, и провязываю ряд. Первый ряд провязывайте очень аккуратно, не торопитесь. Отлично провязалась, несмотря на то, что полотно, вот этот ряд, очень сложное за счет того, что мы выдвигали иглы.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 Yeah.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 и теперь начинаю вручную провязывать каждую петлю. Да, Какая-то тут игла у меня прихватывает. Тогда чуть-чуть освободили.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 Я не знаю. Якобы я чувствую, что таким...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 для надежности еще раз яички закрыть и вяжем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 ряд потом надо будет немножко подшить уголки если вам не нравится что